На своем канале, меня зовут Андрей Лоскович находимся мы в пригороде занимаемся облицовкой ванной плиткой плитка у нас керамогранит фирма Маркони вот. о проблемах данной плитки плитка у нас подложка у нас светлая наша плитка керамогранит Подложечка у нас светлая глазурь у нас темная серебро с коричневым Переливается в зависимости от освещения, меняет цвет. Вот. Какие проблемы при обработке данной плитки? Э -э Пробовали мы делать рез э -э различными нашими станками водяными. Все скалывают. <Слышен> вот вот здесь. И соответственно, когда происходит у нас кол, открывается нижняя светлая подложка, и это становится явно видно. этот данный дефект. Какое, какое было принято э -э решение? Э по обработке, то бишь как обработать, чтобы было минимум сколов, сейчас я это дело вам покажу Пример будет на данном кусочке произведена зарезка, то бишь что мы делаем, отмеряем нужный нам размер на плитке Выставляем на ручной плиткорез, именно на ручной, не на какой-то там водяной с водяным охлаждением там и так далее, а именно ручной плиткорез Вот Берем, делаем рез, осуществляем Осуществили мы рез и дальше не ломаем, то бишь, допустим, даже нам надо пол сантиметра э, прорезать Вот, на данном станке невозможно будет сломать пол сантиметровый э, рез Что делаем, делаем дальше? болгарку э, с отрезным диском, вот, и начинаем резать Но рез будет у нас происходить до линии э, прореза на станке Вот вот мы прорезали до линии И все наши сколы Которые должны были быть Пришлись на линию реза ручного станка Дальше они никуда у нас не пошли Дальше что мы делаем Берем, одеваем черепаху Черепаха с сотой грануляции. Не знаю, что за производитель Узнаю, обязательно поделюсь Отлично справляется с керамогранитом Недавно только нашел ее И дальше дорабатываем черепахой Момент Ну вот примерно такой результат у нас получается. Дальше можно производить дальнейшие работы. Там зарезка под 45 и так далее. Вот. Основная цель была показать то, что э, плитка очень сильно скалывается на любом станке, просто когда запиливаете болгаркой. Тоже будут большие сколы выедать. Вот, нужно обязательно прорезать станком. Режем болгаркой до линии прорезания. И дальше э, обрабатываем уже черепахой. Кому было полезно данное видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока!